Если вы хотите спуститься из головы, нужно будет пройти через сердце, распутье. Нельзя попасть в существо. Нужно будет пройти через сердце. Сердце нужно будет использовать как метод. Мышление, чувствование, существо. Вот эти три центра. Но чувствование, несомненно, ближе к существу, чем мышление. И чувствование послужит методом. Чувствуйте больше, и вы будете меньше думать. Не боритесь с мышлением. Потому что в борьбе с мышлением возникнут новые мысли о борьбе с мышлением. Никогда не боритесь с мыслями. Это бесполезно. Вместо того, чтобы бороться с мыслями, Направьте энергию в чувствование. Пойте вместо того, чтобы думать. Любите вместо того, чтобы философствовать. Читайте поэзию вместо прозы. Танцуйте, любуйтесь природой. И все, что бы вы ни делали, делайте из сердца. Центром сердца пренебрегает. Когда ему уделяют внимание, он сразу же начинает действовать. А когда он начинает действовать, энергия, раньше двигавшаяся в ум, автоматически течет в сердце. Сердце ближе к центру энергии. Центр энергии находится у кубка, И по существу накачивать энергию в голову тяжелая работа. Именно ради этого существуют все системы образования чтобы научить вас накачивать энергию из центра прямо в голову, минуя сердце. И никакая школа, никакой колледж, никакой университет не учат чувствовать. Они разрушают чувствование, потому что знают, что если вы чувствуете, то не можете думать. Но переместиться из головы в сердце легко. И еще легче переместиться из сердца в голову. У пупка вы просто существо, чистое существо, из чувствования, из мышления. Вы вообще никуда не движетесь. Это центр циклона.